Михаил Танич, Хансон года. Нет сходства без приметы. Подобие одно решает, с кем ты, где ты, и пьешь, зачем вино? Из недр черных мира на белую скалу народного кумира возносит к ремеслу, а иногда к искусству и реже, к вечности, одно и то же чувство у всех у нас в груди. Со мной моя словесность! Скандальная известность, Я вижу по приметам, Читаю между строк, Магические знаки С моими пустяками, Кому, каким куплетом Я некогда помог. Помил, после драки Не машут кулаками. Эй, вы, довольно шляться По улицам в снегу, Жизнь праздно обращая В остывшую залу. Готовы взобраться на самую скалу, Сюда идите, братцы, я делом помогу